Вот, к сожалению, было немного вопросов, я на них отвечу и еще прокомментирую важные с моей точки зрения события прошедшей недели. Начну с первого вопроса, пишет Рига Роза. Добрый день, Евгений, какое ваше мнение о российской вакцине «Спутник»? Многие немецкие врачи ее считают некачественной. Может такое мнение только из-за конкуренции, как вы считаете? Спасибо, с уважением. Рената. Ну вот, Роза казалась Ренатой. Что могу сказать по поводу э, вакцины спутник Ви? Я, естественно, э, не профессионал, э, не медик, не врач. Вообще никакого отношения к медицине не имею. И поэтому я буду рассуждать с точки зрения обывателя. Э, естественно, вы все прекрасно знаете, что на Западе, в частности Германии, эта вакцина не утверждена и не принимается. Естественно, в России это воспринимается как какое-то оскорбление, как какая-то русофобия и так далее и тому подобное. Вот. Так что здесь не нужно искать какую-то идеологию, какую-то политику, хотя, естественно, идет соревнование, идет борьба, в том числе и за рынок сбыта. Но что касается спутника ВИД, то здесь все очень просто. Я хочу поприветствовать своих зрителей Сергея Виноградова и Галю Концевич. Здравствуйте. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Тут, естественно, идет борьба так называемого условного запада и России. Но я хочу отметить и заметить вам, что Россия не выполнила предписание ВОЗ и не предоставила необходимую документацию, поэтому даже по формальным признакам вакцину «Спутник Ви» никак нельзя признать. То есть здесь вина полностью лежит на России. Тут я хотел бы провести параллель с Северным потоком 2. На первый взгляд вам покажется, где Северный поток 2, где вакцина V, э, спутник V. А принцип один и тот же. Для того, чтобы пустить Северный поток 2, Россия должна была зарегистрировать и создать специальную компанию оператора, который бы э, все это осуществлял. Но Россия до сих пор этого не сделала, и у нее есть два э, варианта. Теперь ждать э, до весны и сертификации или заплатить э, кругленькую сумму, э, чтобы это все ускорить. Здесь то же самое. Здесь никто России не мешал э, предоставлять документы. Но такое ощущение, что она специально не хочет э, их э, давать, может быть, что-то там нечисто. Я знаю, что с, с испытаниями все было не так э, гладко. Э, я приветствую Евгению Кригер. Добрый день, Женя. Э, и э, не надо тут искать какую-то конспирологию и какие-то подводные рифы. Э, дайте документацию, соответствующие компетентные органы ее э, посмотрят и дадут свое заключение вердикт подходит под стандартный европейский вакцина, значит она будет одобрена. Нет, извините. Так что здесь искать вот какое-то второе дно не нужно. С другой стороны, Россия, как я уже когда-то где-то говорил, не помню где, платит той же монетой и не одобряет иностранные вакцины. Так что здесь идет совершенно одинаково. Борьба в ту и иную сторону. Так что здесь одинаково Россия не хочет признавать иностранные вакцины, хотя они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Но я думаю, что я довольно-таки полно ответил на вопрос нашей, вернее, моей зрительницы Ренаты. Второй вопрос касается господина Лукашенко. Его задает Константин Катанян. Вопрос такой. Как вы прокомментируете заявление Лукашенко, что Крым де-юре и де-факто является э, российским? Замечательный вопрос. Просто в точку. Э, э, привет, э, Светлана из Санкт-Петербурга. Э, вопрос э, у меня... Э, да, и я приветствую уважаемую Веронику. Долину, которая тоже смотрит мой эфир. Мне очень приятно. По поводу Лукашенко. Вы знаете, я обратил внимание на то, что в последнее время как-то Россия в лице телевизионной части, я имею в виду пропагандистов, как-то стала от господина Лукашенко, мягко говоря, дистанцироваться и уже позволять себе какую-то критику, вот в частности Скобеева, я приветствую Дмитрия Яцковича, тоже себе позволила какие-то там небольшие наезды. Но совсем недавно, насколько я знаю, Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Киселеву. Но теперь возвращаясь к вопросу насчет Крыма. Вы знаете, что долгие годы Лукашенко не признавал Крым российским, а говорил, что он украинский. Сейчас у меня такое ощущение, что Лукашенко просто хочет понравиться России в очередной раз про проявить свою лояльность и какую-то такую вот э, дружбу. И он несколько раз еще до этого говорил, что почему-то его Владимир Владимирович не приглашает в Крым, хотя он хочет хочет туда поехать. Да, но... Я уже знаю, что Украина очень болезненно на это отреагировала и сказала, что в связи с этим отношения с Белоруссией могут быть ухудшены. И вот это такой дешевый популизм, то, что себе позволяет Лукашенко, и он хочет быть святее папы римского, я уже не говорю о том кризисе, который он заварил на белорусско-польской границе, это отдельная тема, мы не уже говорили, не хочу ее сейчас касаться, но Лукашенко чувствует, что у него потихонечку как-то земля уходит из-под ног и Россия, хотя формально является союзником, были недавно подписаны вот эти 28 соглашений, но, но несмотря на это, Лукашенко не чувствует твердости под ногами, потому что он... Uh, uh... Пытается э, себя позиционировать как э, президент, но мы прекрасно понимаем, что он самозванец, и то, что Россия его э, поддерживает, она оказывает ему медвежью услугу, и Россия сама себя вот в лице Крем Кремля, э, сама себя загнала в ловушку, потому что уже признав Лукашенко, нельзя э, отыграть заднюю скорость и сказать, что нет, он э, э, не настоящий президент, а ой. Извините, Упало, упал телефон от напряжения. Видите, вот я, сейчас я поставлю его. И э, таким образом э, Лукашенко пытается э, удержаться на этом троне, но все время скользит, потому что э, он видит, что Запад его не воспринимает. И хотя вот он в интервью Стиву Розенбергу BBC сказал, что ему наплевать на то, как Запад его называет, все равно ему. Но на самом деле ему не наплевать, и он очень болезненно воспринимает то, что его, вот здесь в Германии, например, его называют правителем. Никто его президентом не называет, и даже то, что Ангела Меркель с ним... Два раза поговорил по телефону, это ничего не значит. Лукашенко мне жалко, этот сбитый летчик, который по инерции еще продолжает что-то делать, но это, это все непродуктивно, то, что он делает. Так, переходим к следующему пункту нашей программы. Вот Вероника Тутенко пишет, Евгений, расскажите, в каких городах вы побывали и где хотели бы побывать. Ну, насчет городов я, я не буду называть все города, но я назову страны. Так, так получилось, что когда я переехал в Германию, здесь вы знаете, что есть так называемая шенгенская виза, по которой можно ездить по странам Евросоюза без виз. И я так скажу, можно сказать, злоупотребил этим в хорошем смысле я приветствую э, Славика Лернера привет слова и э, здесь даже легче назвать страны где я не был я не был в Португалии я не был в Исландии я не был в Норвегии а во всех остальных странах Европы я имею в виду Западной я побывал это и Австрия это и Голландия это, и Голландия, это и Бельгия это и Дания это Швеция Швейцария и Франция, и Испания, и Италия. В общем, все страны Европы основные я объездил. И, кроме того, из последних я хочу отметить, конечно, Америку, в которой я побывал несколько лет назад, если я не ошибаюсь, в 2018 году. И очень интересно, каким образом я там оказался. Все благодаря телевидению, как это не покажется странным. Ну, вы, наверное, знаете, кто следит за, за мной в соцсетях, в частности на Фейсбуке, знает, что я некоторое время назад принимал участие в программах Первого канала. В частности, «Время покажет» программа политическая, такая очень острая, социальная. И так получилось, что вы знаете, что эту программу смотрят во всем мире, и ее увидели наши старые знакомые по Харькову, которые сейчас живут в Америке, в Калифорнии. И по интернету, опять же, через Facebook они нашли меня и вот выразили такую, такое желание, что они хотят повидаться со мной и с моей мамой. Вот, и, честно говоря, для, для меня это сначала была какая-то такая авантюра, я думал, что это все невозможно, это все нереально, визу надо получать, и, в общем, целое, целое дело, вот. но, тем не менее, мы, как говорится, осуществили эту, я не могу сказать мечту, потому что у меня такой не было мечты, вот, увидеть Америку, посмотреть, но было очень интересно, вот, Слава Лернер там, живет в америке и конечно это это незабываемые были впечатления лос-анджелес голливуд и лас-вегас и так далее и две недели пролетели как один день и хотелось бы конечно еще побывать но в данном контексте конечно об этом речи быть не может мы понимаем что сейчас вот с этим ковидом все очень усложнилось и вот подводя черту под этой темой путешествий я Хочу сказать, что, в принципе, многие страны и многие города Западной Европы очень похожи друг на друга, одна архитектура, но было, конечно, интересно посмотреть. Вначале это было очень интересно, потом как-то начинало это все приедаться, потом я уже чувствовал, что я переел этими путешествиями, последнее время вот у меня таких не было. И еще я хотел бы, конечно, отметить Израиль, я его не назвал, я там был несколько раз, и, конечно, это очень такие яркие и интересные впечатления. Но если сейчас никаких вопросов нет, то я... Сейчас, что ж такое, у меня все время скользит телефон, и я не могу его... надо чем-то его подбить, чтобы он не ускользал. Я позволю себе несколько своих тем взять, потому что вот хочу поругать своих Друзей, подписчиков за пассивность, потому что они как-то не очень активно задают вопросы. Ну, вообще, я, я вижу, что в последнее время такая общая тенденция. Как вы знаете, недавно совсем умер Александр Градский, вот сегодня с ним прощались и были похороны его. Я хотел бы несколько слов о нем сказать, что на мой взгляд это очень такая противоречивая фигура, никто не оспаривает его музыкальных способностей и так далее, но вот по-человечески я хочу сказать, что он очень противоречивый был и очень такой непоследовательный, потому что мы понимаем, что если ты представитель рок-музыки, то ты должен протестовать против любого строя, неважно, это социалистический строй, капиталистический, ты должен все время быть в оппозиции власти. Но после прихода Ельцина а и тем более Путина я не видел со стороны Градского какого-то протеста, он хорошо вписался в эту модель, в 1999 году он получил звание народного артиста России и в принципе он даже не высказывался на политические темы, он как-то от этого был далек. Но что еще мне хочется сказать, в 80-е годы у него была очень острая песня, которая критиковала советское телевидение, что там все постановочно, там редакторы наблюдают, что все говорили то, что нужно, и не было никакой импровизации. И вот в таком очень жестком таком стиле он написал эту песню, исполнял ее, и она была... Ну, известно, так скажем, в узких кругах, потому что я не могу сказать, что у него, у Градского была такая бешеная популярность даже в 80-е годы. И самое смешное, что вот в последнее время он ассоциировался с проектом «Голос», это музыкальное шоу «Первого канала». И вот по иронии судьбы то, над чем он прикалывался, что он высмеивал в этой песне о советском телевидении, он стал частью российского телевидения, которое, как вы знаете, недалеко ушло от советского, то есть наследник тех же, в кавычках, славных традиций всех постановочных этих шоу. И голос тоже не, не исключение, хотя там конечно, больше музыки, но там тоже есть свои э, такие подводные вещи, которые не видны зрителю, но участники знают, что и как это все происходит. И вот такая вот э, ирония судьбы, что он э, ругал это все, критиковал, а на старости лет стал частью э, этого э, современного э, телевидения. Так что э, вот вот этими мыслями мне хотелось с вами поделиться, что не так все просто. И еще интересно, что он любил говорить людям правду в глаза, очень нелицеприятно. Но когда говорили ему что-то неприятное, он обижался. Вот, вот такой вот парадокс. Да? Люди, которые критикуют других, почему-то очень недовольны, когда... Подвергаются сами критике, а э, демократия предполагает двустороннее движение. То есть, если ты считаешь, что у тебя есть э, возможность, или ты считаешь, что ты имеешь право кого-то критиковать, то будь готов к тому, что будут тебя критиковать, причем критиковать э, по делу. Э, ну, очень жалко, конечно, что он э, в таком возрасте умер, 72 года, но в последнее время он болел и до последнего не хотел уходить с этого э, проекта. Теперь еще у нас есть время. Хотел с вами поделиться недавней цитатой Владимира Путина. Вот послушайте внимательно, и, может быть, кто-то с первого раза не понял, может быть, кому-то лучше читать, но на слух, пожалуйста, послушайте. Россия вынуждена отвечать на создание угрозы на территории Украины силами НАТО. То есть, двусмысленная фраза. Получается, что Россия отвечает силами НАТО, а как, какое отношение к силам НАТО имеет Россия? То есть, это, это наподобие, помните, была такая песня «С песнями борясь, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». То есть, получается, что люди боролись с песнями. И тут то же самое, что Россия отвечает силами НАТО. Нужно очень внимательно относиться к тому, что ты говоришь. И вот сейчас, когда я готовился к нашей встрече, я прочитал, что будет в конце декабря... Но, новая, вернее, очередная, э, очередная пресс-конференция Владимира Путина, но э, Кремль будет отбирать сам журналистов. Но это все под соусом того, что пандемия, но я думаю, что будут отобраны только лояльные журналисты, которые будут задавать правильные вопросы. Э, и это идет всегда в разрез с тем, что, например, вот совсем недавно, вы знаете, была пресс-конференция, вернее, пресс-марафон. Владимира Зелинского, который длился 6 часов, и там ему задавались очень нецелеприятные вопросы. Даже он вступал в перепалку. В России можно только об этом мечтать. Там все рафинировано, все отобрано, все вот как пел в своей песне как раз Градский, что наблюдает, что кто-то, не дай бог, не то задаст. Я приветствую Наталью Романову из Санкт-Петербурга. Добрый день, Вот, так что понятно, что вопросы будут все заранее согласованы, добрый день, Наташа, и э, отобраны, то есть там никаких неожиданностей не, не будет наблюдаться, и вообще эти, конечно, все пресс-конференции Путина уже носят какой-то чисто формальный характер, там не приходится ждать каких-то сюрпризов, тем более, что он уже сказал, что он еще не знает Будет ли он баллотироваться в 2024 году или не будет. Все уже знают, кроме него, а он вот такую соблюдает интригу. Возникает вопрос, а какого черта нужно было заводиться с этими поправками только ради вот этого пункта об обнулении. И вот такая вот интрига, как в том анекдоте, что вот опять полная неожиданность, неизвестность. Вернее, что же там будет, никто не знает. И еще еще одна тема, о которой я хотел бы поговорить, это вот, совсем недавно я столкнулся, ну, мне вот, честно говоря, на Фейсбуке очень везет, меня ни разу никто не банил, я имею в виду, сам Фейсбук не банил меня, то есть я знаю, правила игры и не позволяют себе каких-то там оскорблений, каких-то там наездов на кого-то и так далее. И вот буквально на, на днях я стал <свят> жертвой, но не Фейсбука, а одного из пользователей, который меня просто мягко говоря забанил. Я не хочу называть его фамилию, это один из известных российских политологов, но э, я хотел бы просто поделиться с вами, своими впечатлениями, за что я пострадал. Пострадал я, как я так понимаю, за правду, потому что он там написал такой небольшой пост, что вот администрация президента сейчас пересматривает работу с губернаторами. Если раньше они работали в, социал... в, со... в соцсетях больше, то сейчас они должны больше общаться с людьми вживую. И я написал, что между общением в соцсетях и вживую есть большая разница, потому что в соцсетях ты можешь от... отобрать себе аудиторию и э, исключить мягко говоря, тебе нелояльных и просто их забанить, или заблокировать, а вот в таком режиме так не получится. Хотя, собственно, мы я уже об этом только что говорил: что когда происходят какие-то встречи с президентом или с губернатором, естественно, там отобранные люди, лояльные, там не может быть каких-то экстремистов, в кавычках, да, или каких-то оппозиционеров, провокаторов. То есть, там все чисто. И в этом плане, конечно, автор был прав, что разницы большой нет. Но. Он так обиделся на мой пост, что он меня просто заблокировал, хотя мы с ним не, не были в друзьях, но вот он так вот решил. Я вообще считаю, что это такая страусовая политика, и это очень некрасиво, когда э, человек делает вид, что он его зачернул, и все, э, на этом э, проблема закончилась, и ничего больше нет. Это, это очень глупо и как-то по-детски. Э, конечно, бывают разные случаи, бывают э, так называемый флут когда люди начинают писать просто какую-то чушь, и э, уже не, нет никакого смысла, а они просто э, троллят тебя, и все. И, то есть надо это все различать. Э, что касается контактов, вот я считаю, что среди моих э, многочисленных контактов есть не только мои сторонники и э, те, кто разделяет мои взгляды, есть и так называемые условные противники, но... Я все равно смотрю всегда, чтобы была у меня полная картина мира, потому что если а, свою ленту а, изолировать от, так скажем, оппонентов, то у тебя будет вообще все прекрасно. Но ну, предс представь, что ты либерал, да? У тебя все друзья либералы, все а, в одну дуду, и все хорошо. Или, например, ты так условный патриот, да, такой государственник. У тебя все патриоты, ты читаешь и получаешь кайф. Но а, жизнь-то а, не такая избирательная. Это в интернете можно ограничите да, какой-то круг общения. А в, в реальной жизни все гораздо сложнее и, и не так радужно, как, как тебе кажется. И это вообще-то вот это все искусственное разделение на то, что ты кого хочешь видеть, кого не хочешь видеть. В реальной жизни тебе приходится сталкиваться с тем, кого ты там готов порвать, например, но по работе ты вынужден с ним общаться. А что делать? Это, это такая жизнь. Так что я считаю, что в тех же соцсетях не нужно искусственно себе создавать э, таких вот, э, такой оазис, да, где ты чувствуешь себя прекрасно, потому что у тебя одни единомышленники, никто тебе не напишет что-то такое нелицеприятное, но, с другой стороны, я хочу сказать, что э, нужно нести какую-то ответственность, если ты уже э, критикуешь, то критика должна быть конструктивной и конкретной, и предметной. Если тебе что-то не нравится, ты скажи, вот, мне не нравится то-то и то-то, а это я э, принимаю, а это я не принимаю. Вот. И, э, конечно, вот свобода предполагает ответственность. Вот Многие, к сожалению, этого не, не до конца понимают, и, и о чем я сегодня уже говорил, что если ты критикуешь, то будь готов, что будут критиковать тебя точно так же нещадно, и, я бы сказал, беспощадно и э, тому подобное. Так что э, с соцсетями нужно быть осторожно И еще вот кто-то недавно совсем заметил из э, таких вот знаменитых, что сокращается дистанция, и э, некоторые пользователи до того теряют вот это ощущение, что они могут к знаменитым и известным людям относиться по-небратски. Помните, как Хлистаков говорил, что брат Пушкин пишешь, и среди моих контактов, так скажем, много есть людей знаменитых, известных, достойных, но я себе никогда не позволяю с ними как-то фамильярничать и э, переходить какие-то границы. То есть нужно соблюдать дистанцию, несмотря на то, что они э, с тобой вроде бы... Дру... И эта дружба очень условная, но это смешно сказать, что я дружу вот с той же Вероникой Долиной, которая, э, с которой я лично знаком, но говорит, что мы друзья, это просто было бы сильным преувеличением, или с тем же Денисом Драгунским, у которого я два раза брал интервью, тем не менее, я не осмелюсь сказать, что он мой друг, Ну, вот, вот эта дружба в Фейсбуке очень условный носит характер, так что не нужно преувеличивать и сказать, вот у меня друг Денис Драгунский, хотя мне очень приятно, что он находится в так сказать, в кругу моих э, контактов, так скажем. Вот, так что насчет друзей, это, это, это очень, очень смелое э, утверждение. Вот, э, что еще я хотел сказать? Ну, вроде бы а, а, а, об основных вопросах я поговорил. Еще раз хочу призвать моих э, друзей э, и подписчиков, в том числе, и друзей, и всех кто смотрит, пишите, задавайте вопросы, потому что я понимаю, что сейчас время такое сложное. Да, и вот на закуску осталось несколько минут по поводу ситуации в Германии с ковидом, наверное, это многим... Будет интересно. Вот последнее время уже очень активно говорят о том, что возможно всеобщая обязательная вакцинация, как бы это ни, ни дико прозвучало в, в цивилизованном мире. И вот будущий канцлер, который станет им на следующей неделе, Олаф Шольц, тоже сторонник всеобщей обязательной то есть принудительной, скажем так, вакцинации. Но тут вот такой вот есть парадокс, что, скорее всего, решение будет принято не федеральном на федеральном уровне, то есть из Берлина, а каждая федеральная земля, их тут 16 насколько вы знаете, может кто-то не знает, будет принимать решение самостоятельно. И вполне возможно, что какие-то федеральные земли откажутся от такой всеобщей обязательной вакцинации. Кто-то наоборот, будет «за». И это, я считаю, что правильно, потому что демократия подразумевает какой-то плюрализм мнений, и в отличие от диктатуры, когда говорят «вот так, и все, и больше никак». Здесь, конечно, возможны варианты, и мы будем смотреть. Ситуация сейчас не очень хорошая с ковидом, заражаются люди, все продолжается. Вот некоторое время назад больницы были все переполнены, сейчас, по-моему, ситуация немножечко Улучшается, Но я так понимаю, что и будущий 2022 год мы проведем с ковидом. Вернее, ковид проведет с нами, как бы это печально не было. И все уже, можно сказать, смирились с этим, что мы просто никак не можем повлиять на эту ситуацию в Германии, насколько я знаю, уже более 70 процентов привитых. Для меня этот вопрос пока открыт в связи со состоянием здоровья. Буду консультироваться с следующим врачом. Так что посмотрим. Но, конечно, к сожалению, все понимают, что это долгоиграющая играющая такая пластинка и неизвестно, когда закончится эта пандемия. Ну что, большое спасибо всем, кто смотрел, кто будет смотреть, и я надеюсь, что постепенно люди привыкнут к тому, что каждую среду в 16 часов по московскому времени я провожу вот такие вот небольшие хотя сказать пресс конференции нет, это не пресс-конференция, это прямой эфир или стрим. Призываю к активности, и те, кто смотрит, могут тоже не только меня приветствовать, но и задавать вопросы в режиме прямого эфира. На этом я с вами прощаюсь, до следующей среды. Всего доброго, и прежде всего хочу пожелать вам здоровья. Пока!